Бортван, всем салют. Нам сегодня исполняется 4 года, и мы для вас подготовили новый формат, новое шоу, новую передачу, которая называется «На выезд из Спартак». «На выезд за Спартак» — это передача для интеллектуалов, для тех, кто знает историю Спартака, для тех, кто знает историю фанатов Спартака. У нас будет 5 раундов, 4 из которых — это вопросы, это текстовые вопросы, видео, фото-вопросы и блиц. Плюс у нас есть еще вопрос от нашего гостя. Рубрика называется «Золотой, Золотой мой Спартак, Спартак Москва». Москва. И, и там будет игрок Спартака, который в прежние годы прославлял наш великий клуб и приносил ему золотые медали. Цель этого шоу и конкретно первого выпуска отправить нашего победителя, победителя этого конкурса на выезд. Первый выезд у нас Тула, с нас поездка на автобусе Фратри, с нас подарки от магазина Фратри и с нас достойные проводы и достойная поляна в городе Тула для победителя. Ну что, братва, на выезд в Спартак. Первый выпуск. Город Тула. Погнали! Ну что, друзья, первый раунд называется «Разогрев Тамбри. И наши гости это Костя. Костя, здорово. Женя. Кексин. Женек. Многие узнают. Женек. И Валерий Шмаркович. Друзья, объясняю для вас, для наших участников и для наших зрителей. Первый раунд состоит из пяти вопросов. Вопросы будут, будут в формате видео. Значит, мы вам показываем видео, вы должны по нему угадать, ты можешь не смеяться, что там было. Первый вопрос, сразу вам задаю вопрос. По первому вопросу. В каком году и где это происходило? Готовы? За первый блок вы получаете за каждый правильный ответ по одному баллу. Погнали! Останавливайся, я сказал! Я первый, надеюсь. Давай. Питер 2000... <свят> согласен, <свят> ха-ха. Хах. 2000... пойдет обратный отчет. <свят> <свят> Пускай будет девятый. Все правильно. Второй вопрос у нас. В каком году и в каком городе фанаты «Спартака» осуждали за пиротехнику? И самое главное, из-за чего? <рес> Я конечно, так и подумал, что про эту историю это Казань, это Фусинка гандон это давно. Нет, мимо. Из-за чего, из чего, из чего осуждали Спартак? Вели -вели... Потому что они жгут пиротехнику. Это Казань, ты прав. Давай, у тебя сейчас еще одна попытка. Костя, есть время подумать. Из-за чего осуждали Спартак? Да. Есть вариант. За то, что заглушили Гимн. Татарстана верно верно и какой это был год это уже интереснее давайте вспоминаем выезда друзья одно из наверное лучших пирошоу французского спартака на выезде и это было казань все правильно это было из-за того что а, играл гимн Татарстана 11, 11. правильно что будем ну, делать женя на первые по одному баллу да берем по одному баллу зарабатывайте кости Женя. сама первое казань валерий как думаете Согласна, да. это да. Первые два этапа вы прошли довольно хорошо. А, третий вопрос. В каком году произошло это событие, которое сейчас вы увидите на своих экранах? Ярославль, 2000... А, опять вот тяжело, да. Я был 20, там да. 13-й. Верно, верно. Костя, Костя, Костя, пока. Жень, стараюсь, стараюсь. Ты, говорил, мне, ты, ты говорил, ты сидишь, Зря не шепчешь. мы позвали? <с23> Давайте заряды. посмотрим видео и покажем, что же там произошло. да, Водомиотики, пожалуйста. Это да, помимо пиротехники, которая там была, я как раз делал это вот, событие, когда все наши бодельщики промерзли. Конец октября у нас подготовили. Да, да. да, да. Ярославль, 2013, все правильно, был на этом выезде. Был на этом выезде. Жень, я не этого не не не было. Было. Поэтому не угадал минимум, да. Помню такую тему, что когда возвращались обратно, доблестные сотрудники полиции, останавливали автобусы и смотрели, кто был в мокрой одежде, тех. Да, ходила такая легенда, то есть. Да, и... как бы сам не участвовал, но И натушил. вязали, да, соответственно. Ну да, то есть вязали, расспрашивали как минимум, а там уже дальше на усмотрение властей. Ну что, поздравляем, Константина. Ну что, парни, четвертый вопрос. В каком году <laughs> спели <laughs> массово! эту песню. Смотрим. Двенадцатый год, Казань. Тринадцатый, что ли? Так, моя уже Казань, 14-й. Женя. Ну что, мы сейчас кроме пятнадцатого. Ну да, мы уже ошиблись. Ну, вы как бы понимали, о чем идет речь. Ну понятно, что это легендарное видео, конечно. В Ютубе там просмотров миллионы. Видео, кстати, находится на канале Фрадрия, поэтому можете перейти по ссылке в описании снизу и перейти на это видео еще раз его посмотреть и поностальгировать как минимум. Так, ну что, братва, пятый вопрос. Пятый вопрос и заключительный в первом раунде. Погнали? Погнали. Из-за чего трибуна, гостевая трибуна наших фанатов так отреагировала? В Спартаковском секторе уже полыхает настоящий костюм. Брянск, Брянский протест против политики Федуна, насколько я помню. Восьмой год, дзюба-дубль. А вот, простите, сами... по, пожалуйста, за эту фамилию, <смех> Не совсем точный ответ. Шавло. Про, по поводу Шавло, вот что-то связано с Шавло, с увольнением э, Федотова. В целом, в целом был заряд руководства ВОН. Были да, недовольны да, да, да, Шавло, были помню. недовольны и Черчесовым, были недовольны и Федуном. И выезд в Брянск... Кто был, пишите в комментариях. Ты был на этого ездил? На этом не был, но запомнил хорошо, конечно, этот костер. Ну что, братва, первый раунд завершен. 4-2 ведет Костя, и мы переходим ко второму раунду. Похлопаем руду. -ру. <связать> ну что, у нас второй раунд. Он называется Мы в такие шагали далее. Вопросы про выезда, вопросы про фанатов. По два балла мы даем за каждый правильный ответ. Первый вопрос. Это просто будет фотка. Вам надо назвать год соперника и турнир это что-то южное такое. Что ну это что-то что европейское, то... европейский выезд. А, ум... Европейский, европейский выезд, это верно. Не наш стадион стопроцентный. Давай, может быть, по... по. иностранному написано, конечно. По иностранному. <свят> <свят> <свят> ну вот Кейтеринг Сервис, может быть, где-то. Да. На Урале нет Кейтеринг Сервиса у вас. <свят> не, не дошел еще. Подсказка, смотри, дай ну вот есть как бы более современные баннеры, то есть как бы баннеры тех же организаций. Которые мы привыкли видеть, но они, это новые баннеры, то есть это не так давно был выезд Выезд немногочисленный Может быть Тун? Продолжай, Тун Тун, соответственно девятнадцатый год И турнир называется Лига Европы И 3-2 победа 3-2 победа А кто забил 3 Главное Забил Бакаев и забил Банкет везде кто не забил пенальти? Не забил пенальти Андре Шурли! Да, Окей, так, два балла Костяну. И у нас второе. Я знаю, зачем ты позвал меня. Второй вопрос будет. Чтоб меня обозорить перед серией. Дальше будет нормально, давай. Это Москва. <свечес> не, не вопрос, вопрос, да, вы пока подумайте, я вопрос задам. <свечес> <свечес> С клубами из этой страны Спартак встречался 15 раз и имеет положительную разницу забитых и пропущенных мячей. Плюс 5. С клубами из этой страны, подсказываю. На выезде сыграли в ничью, а вот дома проиграли 2-4. Не смогли попасть в следующую стадию турнира. Швеция Варшава. Веки... Назвать соперника а, нет, нет, и поздравил. страну. Швеция. Может быть, ты путаешь с какой-то другой страной? со ну, Швейцарией? Может быть, Швейцария, да. может быть, да? Давай дальше тогда нам соперник тоже, нам нужен. Швейцарский соперник. Со швейцарцами в принципе, играем неплохо. Ну, давай дальше женится, по Дома проиграть? А, да. Это же великий Сангален. По два балла. По 2 балла, да. Справедливо, да, пацаны, по два балла? Да, справедливый был. Сангален, да, было, Сан бы да и... молодежь, учите, что такое Сангален. Вопрос. На фото замазаны два одинаковых баннера. Что нарисовано на баннере? Перечеркнутая восьмерка. И что это за матч? Перечеркнутая восьмерка выезд в. Мы прощаемся это... с Евгением. Я пойду вульку закажу. Я помню. Это перечеркнутые восьмерки. Это правильный ответ. Давай рассудим, когда эти перечеркнутые восьмерки были? Ну, соответственно, когда номер восемь немножко накосячил. И какой-то год может быть. Это было не так давно. соответственно... 2018, -й, -й а в 2018 году Спартак играл где? Э, подсказываю, что это европейский тоже выезд. Да нет, чемпионов это было. Да нет, нет. Но в Лиге Европы. чемпионов 2018 Спартак, к сожалению, не играл. Это Лига Европы, и выставили Реал. Е -е! Два Костя, балла припиши Костя, там. Что Костян, это было сильно. На фото замазана эмблема соперника. И... Это... Галы Спартака паука. замазаны. Паук, вели 2-0, проиграли 3-2, Квинти Промис не забитый пенальти. Э, вопрос теперь. Я, короче, пока с Катки типа, пообщаюсь, как привет. Я в Ты как раз поругался, да? Уже помирился. Вопрос, потому что ответы были не все, которые нужны. Вопрос, нужно назвать соперника, нужно назвать итоговый счет и нужно назвать автора голов Спартака. За это все получат 2 балла. Паук, проиграли 3-2, ввели 2-0, при... в... промис пенальти действительно не забил. Так бы могло быть 3-3, и дома бы 0-0 нам дали позволить пройти дальше. Но надо вспомнить, кто в том матче забил. Могу Давай сказать, подсказку. Не могу сказать, кто удалился в домашнем матче в ответ. Дай Нет, в домашний не. не надо. Давай, знаешь, я подскажу, кто забил. Здесь, уже тяжелее. забило два человека разных, во-первых. Во-вторых, они уже оба не играют в «Спартаке». Ну, с тех времен уже... Третьих, они оба иностранцы. В-четвертых, одну фамилию ты только что назвал. Но, видимо, забил Квин. Си, ПРО, Лес. И, и после играл попов, в России в Это значит, что я должен говорить, Говори что ты Попов. Тебе полбала пол дадим. Пол, Давай попов. дадим бал ему. Давай, Он его не спасет, но мы ему его дадим. Давай. Спартак вернулся в Лигу Чемпионов спустя пять лет, но скромную команду на 2008. обыграть не смог. Ни на выезде, ни дома. О, Назвать соперника нет. и год. Тогда не Желина. Но... Не то, нам. Там-то обыграли. И дома, и в гостях. А здесь не обыграли ни дома, ни в гостях. Команда скромная. Стадиончик, да, Стадиончик скромная. Не да, Начнем сначала. Выиграть. Спартак вернулся в Лигу Чемпионов спустя пять лет. Uh -huh. То есть он долгий промежуток времени не играл. Сыграл uh -huh. в Лиге Чемпионов. Морибор. Марибор 1-1 в гостях. И... и по одному дома. На 90-й дома пустили до сих пор. Больно вспоминать. Езжай в Тулу. Отсюда. Подожди, у есть... Да, но там же будут раунды с большим количеством. Единственное, где я был на стадионе. На выезде там? Не, не, не. С моребором дома. Друзья, ну что, завершился второй раунд, который назывался «Мы в такие шагали далее». Костян просто разорвал этот второй раунд. Унижение продолжается. И унижение продолжается. Как скажет Евгений, общий счет у нас сейчас 14-5. Отрыв в 9 очков, но подскажем сразу, его можно будет отыграть позже. Поэтому третий раунд, и вместо меня появляется лысый человек. <с Hyundai> Помимо <смех> меня? Пресс-ты мне должность. Друзья, мои хорошие. Два you... раунда позади. You <смех> you <смех> <смех> <смех> Я <смех> тебя удалил из инстаграма. Кстати, не забывайте подписываться на наш инстаграм, на наш ютуб-канал. На ну и, на ребят, также мы оставим ссылки. Валерий, вы... Где-то есть в интернете? Ни в коем случае. Ни в коем случае. Валерий, значит, надо просто знать. Валерий, и... Валерий есть в Ютубе. Гол киевскому Динамо Нам об этом только мечтать, да? А вот Валерий говорит, нигде его нет, а вы обманываете, Валерий. Есть его, есть в Ютубе. И ваш прекрасный гол Киевскому Юдинамо. Друзья, мы продолжаем третий раунд. Называется он Золотой мой Спартак Москва. С нами, как мы уже говорили, Валерий Шмаров. Ваша задача на этом раунде. Ну вы ее прекрасно знаете. Давайте немножко разбавим эту вот напряженную атмосферу. Ребята не понимают вообще, надо ли ему выигрывать, не надо. Ехать ли в Тулу, да, что А Женя вообще... Ну, не обязательно. Думает, зачем я приехал. Конечно, надо ехать э, в Тулу. Валерий, может быть, есть какие-то у вас интересные истории, какая-то либо истории связанные э, с тем временем, когда вы играли в «Спартаке» на выездах, на сборах? Что-то вот интересное осталось? Это... В голове. Какая-то интересная... Ну... Из вас, наверное, никто не жил в СССР, да? Почему? Жил? Ну, родились. родились, да. родились ну, ну, да. Ну, смутно помните это времена, да? Конечно, был железный занавес. Э, тяжело все это было. Особенно, когда мы выезжали за границу с командой. Э, вот, с нами ездили КГБшники. Э, вот, э, короче, из гостиницы не выйти. Охраняли нас, как положено. все. Второй тренер Сергеевич Новиков нас э, тоже... Как говорится пас поэтому не было, что ли, не было никакого не было Ужим? даже в баре нельзя было посидеть кофе попить тренировки да, и номер и, и, и номер да нет а еще завтрак обед ужин а, как положено на. как Хочется, положено <связь> <совершенно> <связь> да, по да. да вот поэтому рассказывать особо нечего не, вы как-то пытались выяснить почему там вам не этого не понять не понять была страна совсем другая нравы были другие совсем не то что сейчас Извлечений у нас тоже никаких не было поэтому вы всех были сконцентрированы именно на игре поэтому мы и могли любого обыграть и любому проиграть но это игра понятно да? но то что мы бились и старались и в наш адрес нельзя было как говорится камень бросить то, что мы не хотели сейчас как вы думаете сильно ли отвлекает футболистов и нужен ли какой-то режим во время чемпионата потому что мы можем часто встретить футболистов среди недель где-то в ресторанах там Можно, конечно нужно ли это сейчас например не обязательно всем командам нашему спартаку или уже сейчас ничего не поменяешь только хуже сделаешь ну, воспитание совсем другое у нас то советское было воспитание а сейчас Ребята более раскрепощены, больше соблазнов, конечно, есть. И надо соизмерять это все, как говорится, чтобы все было в меру. Можно себе там что-то позволить. Все мы люди, все живые, правильно? Вот, и поэтому, как говорится, жизнь проходит футбольная быстро. И хочется ребятам просто пожелать, чтобы они все-таки больше времени футболу уделяли и своей игре радовали нас, ветеранов, вас, болельщиков. Своей игрой и, конечно, победами. Особенно в последних двух матчах. Очень приятно было, что а мы выиграли. Спросите, да. Как вам вообще сейчас Спартак после перерыва в этих двух матчах? Что-то уже можно <свят> какие-то делать какие небольшие хотя бы вырывы, или пока все заранее. Конечно, рано, я считаю. Особой игры-то нету, но видно, страсть желание ребят, с которыми они вот эти две игры играли, этого давно уже я не видел. Поэтому и результат приходит. И болельщики, я думаю, сейчас будут ходить вообще. Вот совсем недавно были пустые места на трибунах, но после этих двух побед я думаю, что с Краснодаром будет полный стадион. И если с Краснодаром пройдем удачно, то я думаю, что стадион будет заполняться всегда. И за этот вопрос, ребята, вы получаете три балжения. Давай так. Он заправил три, а если я счет, то пять. Давай. Вот так переиграем. Я не против. Кость ты не против? против. Вася, ты не против? Я не против. Валерий, вы не И против? я не против, потому что вопрос будет тяжелейший для них. Так, вот, что, поэтому. Вопрос от поэтому... поэтому, да. Валерий. Поехали. Ребят, за какую команду, играя я, не забил пенальти Ринату Дасаеву в официальной игре? Время пошло. Можно порассуждать. Да, можете Но прийти. В время может даже не идти. Ну у нас подсказки все Я будут... знаю, что вы родом из Воронежа. Совершенно, Совершенно верно. Поэтому мой ответ будет очевидный факел. Нет. Спрашивай, Жей, спрашивай набрасывай, Жень. У Валерия что-нибудь спрашивайте. С да. какой стороны у вас Россия. Советский Союз, то есть. Вспоминайте. Это было после карьеры за «Спартак»? Это сразу подсказка будет. Да, не будет, будет прибалтика была. Не будет подсказки. Не будет, не будет. Это слишком очевидно Да. Да, конечно. Да, да, не факел. Сказали, российская команда. А, ну, совет, совет, совет, вот совет, совет, совет, совет, сов, именно со, со, Правда, со, советская. Советская. Пашу, типа, не прибалтика при была. Тут он просто знаете, кого Валентинич играл Нет, до Спартака? думаете? Да, надо знать так. Это мы играем, когда а наши листочки... Значит, есть игра, когда листочек леет, говорит, я живой, что я не живой. Я, я, сейчас я, я уже не живой, по-моему. Можешь задать свой вопрос? Хороший вопрос, хороший вопрос. Мосос тут упали нет? Да. Динамов, Москва. Ну, у меня есть такое ощущение, что это те буквы, которые нельзя называть. сейчас появится... Вон, да, может. Вот видишь. Надо назвать слух. Валерий просто придется, может придется, сказать, придется, сказать да. хотя бы год, год, когда это было. 85-й год. 85-й год, Валерий, играя за... Тут, Цель, типа успевает. обрывается видос. Знали ли вы это вообще? Нет. Я, честно говоря, стыдно, что историю родного клуба... А вы, наши зрители, знали ли, что Валерий Шмаров? Играл не только в «Спартаке». И кто знает, напишите в комментариях, где еще играл Валерий Шмаров, как сказал Василий, или кто-то из ребят, кто спрашивал про страну. Я. Вот для Жени, пожалуйста, напишите в комментариях, в каких еще клубах играл Валерий, э, не российских. Друзья, ну что, третий раунд закончился. Спасибо Сергею, который его провел. Счет 17-5, Костя ведет. И Евгению в пару пришел вот этот вот лысый, умный, бородатый, красно-белый человек. Я понял, кстати, что, что лысые рулят. Мы старались. Поэтому я думаю, что мы сейчас выиграем. В общем, парни, четвертый раунд. По 4 балла можно э, в нем за каждый правильный ответ получить. Соответственно, Евгений, математика, твое или как? Максимально сколько ты можешь баллов получить в четвертом раунде? Пять вопросов 20, за каждый по четыре двадцать. То есть если ты сейчас на все ответишь правильно, то ты выйдешь вперед, понимаешь, о чем речь? Выйдешь Окей. в ту. Мы понимаем. Четвертый раунд называется на диван в красном. Это для тех, кто рубится по статистике, кто знает какие-то исторические факты и данные про Спартак. <связывание> а, Женек, давай, знаешь, начнем. В каком году «Спартак» был основан этого не конкурса для тебя? Да-да, балл накинем. 22-го. 22. 22 На кинем да, балл. Ну, точнее, век. <связывание> <связывание> я, слушаю, я уже не знаю. Ладно, да, было 17-5, делали 17-6 <связывание> за вот это вот <связывание> <связывание> небольшое разогрев. минусы одни только. Итак, четвертый раунд начинается. У нас уже три участника и один гость. Все по-прежнему. Команда Евгения Кексина против команды Кости. Первый вопрос. Две команды, с которыми Спартак чаще всего встречался в Еврокубках. Вариант А. Спарта и Арсенал. Вариант Б. Реал и Бавария. Вариант С. Базель и Марсель. Вариант Д. Ливерпуль и Инкар. Можно О, отвечать? Можно уточнить, это за российскую историю или за историю клуба вообще? Это за российско-советскую историю. Реал Евгений, Реал прошу, Бавария. Прошу, прошу. Евгений, ваш ответ? Реал Бавария. Пожалуйста, посмотрим, что у нас здесь. Так, Реал Бавария. Женя 4 балла заработал. И у нас. Давай в прямом эфире прям счет 17-10. Я что-то говорю, не ожидал. Я думаю, другой говорю. А Женя не ожидал. А Женя никто не ожидал, что он сейчас ответит правильно. Женя сам не ожидал. По восемь раз с Реалом и Баварией встречали э, Не Спартак, По ощущениям, как тебя вот посмотрел, с кем больше, вот я раз видел. Я и, поставил, и Реал обыгрывали, Реал обыгрывал, я, я Валерий постел... Шмаров обыгрывал Реал. Я, я поставил бы на Спарта Арсенал. Не, у меня был сейчас вариант Спарта Арсенал. Потом, Тебе, может э... быть, надо было сначала с четвертого раунда начать? Да, чтобы, чтобы я разошел. Сейчас поверил стрел. себя. Второй вопрос. В розыгрыше по-прежнему четыре балла. Вопрос интересный сразу. Интересный вопрос. С лучшими бомбардирами чемпионата России становились три игрока. Велитон, Квинси Промис и третий игрок с русским Пас паспортом. Кто поднял руку раньше? Ну, он, да. Кто? Костя Костя. Костя. Андрей Тихонов, 99-й год. Нет. Бесчастных Нет. Да... Ну, быстрее отвечай! Это я знаю! А это Валерий Шмаров! А Нет, да. Валерий Шмаров, к сожалению, тоже не сноился. Может быть, тогда твой правильный ответ? Андрей Тихонов, 99-й год. Сколько забил? 19 голов. А кто-то больше забивал? Там да, уже был Демитрад, из Алании, проклятый, точно, да. Виноват. Лучший бомбардир Виноват. чемпионата России. Виноват. Кто-нибудь, может быть, скажет Роман Павлюченко? Вы же все назвали уже. Ну, это уже... уже же, чья да, очередь? Да. Пускай Валерий Валентинович скажет Роман Павлюченко. Парни, Роман. давайте так, Валерий сделаем Валерий по стал лучшим бомбардиром в 90-м году. Это был чемпионат СССР. А -а -а. Всё Парни. В то время, когда играл Бесчастных, в роторе пылил Олег Веретенек. И он Великий забивал... Фиболист, помню, да. Бес забивал много, но Веретеников забивал больше. Тихонов тоже забивал много, но, как ты правильно сказал, -то с вами И тогда я прям очень переживал за эти вот голы. То, что мы стали чемпионом, это уже было вторым вопросом. Сам ответил на дополнительный вопрос. Тише, немножко не, ну, не да дает, Ладно, я... парни, тогда за Романа Павлюченко никто ничего не получит. Лучшим бомбардиром Рома становился в 2006-2007 году, каждый раз забивая порядка 15 мячей, что-то такое. Сейчас мы выведем на экран. Еще Юра Мавсисян был такой игрок, самый лучший из армян. Слышали про такого? Самый лучший армян армян Никита Симоненко, конечно. А, безусловно. Но он в СССР конечно. В общем, никому бал не начисляем. А, счет по-прежнему 17-10. 4 балла мы подадим Валерию. Итак, внимание, третий вопрос. В 2012 году Спартак играл в гостях против Барселоны. В 70-й минуте Спартак вел 2-1, первый мяч Ах. Дани Алвис забил в свои ворота, а вот второй мяч забил и первым руку поднял, как мне подсказывает мой помощник Сергей, Евгений Кекс. Ромову забил. Ромула. А я расскажу комбинацию. Магидия дал направо Там, на Ромула. у меня в голове она... И он катнул на, на в... Вальдесу, она у всех в голове. В Да. Это было очень здорово. Ну Жалко. что, у нас 17.14? Жалко, конечно. Ты что за Костя поплыл? Да я ж не успел. А мы э, в туалет, успел... пописали и да, да, да. Руку, руку, водясь. там номер на друг да. Ну что, у нас следующий вопрос. 17.14 сейчас. Это решающий вопрос получается. За 4 а у нас же их два еще. А, еще два? У нас еще два, да. С командами из какой страны Спартак чаще всего играл в Еврокубках? Вариант А. Испания, Б. Германия, С. Франция, Д. Италия. Я отвечу Франция. А я Испания. А трибуны-то гудят, потому что Испания Спартака это плавает. <связываю> Это через тернии к звездам. Пожалуйста, напишите, тут на латыни. Спартак очень неудачно играл с французами. Французами неудачно. 32 матча и 10 разных команд из Испании. Это на данный момент легко. Нет, с французами больше хуже. С французами, знаешь, я вспоминаю Бордо. в Лиге Чемпионов. Да, было очень тяжело. Марсель. Марсель, к слову говоря, о Марселе. Давай, может быть, будут шансы. Решающий вопрос. Как Кто пенальтер. едет в Тулу? Кто? Но мы а вспоминаем, говорю, что у Евгения есть дополнительный бал. вот Поэтому мы, если вдруг сейчас... Один балл будет вести. А проведем. кстати, разницы нет никакой. Ну да. них, Там, считай, он у... уже он уже ведет в один балл. У них, считай, сейчас ровный счет, грубо говоря. Да, да, сейчас да. реально да. решающие То есть он, Да, мы просто добавим Константину бал за то, что он классный парень. За то, что он болеет за Спартак, да, и давай, у нас в не старался, Я старался, то я старался. Есть. в принципе, старался. они в ничье подошли к этому событию, мы им накинули по баллу, нам не жалко. Нет, ну, камбэк, э, Женя, камбэк сумасшедший. Отвечает закрытую. Если правильно, то там, в принципе, вопрос, который можно докрутить. То есть докрутить можно, там есть варианты. Нюанс. Вопрос сложный, сразу скажу, вопрос сложный. По-прежнему 4 балла за него даем. Но будет только один победитель. Очень круто, что у нас сейчас ничья, и так щелкаем далее. Так, подожди, мы сейчас не спорим. Руку не поднимая, у вас в обоих будет вариант ответа. Я просто озвучу его. Что «Спартак» трижды играл в полуфиналах европейских турниров. Один раз в полуфинале Лиги Чемпионов, один раз в полуфинале Кубка УФА и один раз в полуфинале Кубка Кубков. Кубка обладателей кубков. Раньше был такой турнир, команда, которая в своей стране выигрывала кубок, играла в отдельном европейском турнире. Нужно назвать не соперников, а страны, которые эти соперники представляли. Смотрите, первый вариант ответа Франция, Италия, Бельгия. Второй вариант ответа Испания, Англия, Швейцария. Третий вариант ответа Англия, Голландия, Турция. И последний вариант ответа Португалия, Чехия, Испания Вам просто нужно написать букву Букву ответа А, Б, С или З Закройтесь Итак Важный момент Финальный вопрос Показывайте Давайте вы, мне ваши карточки Этого стоило ожидать А и А А первым будет Спартак так, это накидывай не победим, по 4 балла каждому, 22-22 счет, смотрите, Франция это соперник и год, давайте так, Франция это Марсель, Италия, не, не, не, а зачем, не, не. Италия это Интер, Год, год да. и Бельгия это Антверпен, нам нужен год. А ты рассказывал, какую я идею предлагал для проигравшего, нет? Ну, да. Друзья, да, действительно, Спартак вы играл. Чё, вы в... че в Лиге Это слишком жестко, пардан. Еще и Котский, так скажи, Думайте, думайте, да, Спартак. Или набить уже Козку татуху. Давайте, Давай. друзья, я сначала Давай. озвучу варианты ответа Евгения Гексина, который ответил 88 -й. Ну, не знаю по каким причинам. 99 и 72-й. Слушай, интересно. 92, ну, это он так написал это 92, да? Да, ну, да это бензин, это бензин. 92 он ответил про Antwerpen Давайте сначала правильный вариант ответов выведем на табло Антверпен 92-93, то есть это 93-й год Оба ответили 92-й То есть можно обоим засчитать, можно обоим не засчитать. Разницы нет То есть а, турнир начался в 92-м, финал был в 93-м а полуфинал Ну и полуфинал тоже, да. Кубок ифа с Интером. Финал был в 98-м году. 98-й год у нас ответил Костя. Женя написал сначала 98-й, а потом написал 99-й. мы начисляем балл. 23-22. И Марсель у нас был. Я не стал делать подсказку, кто был в финале и кто выиграл этот. Розыгрыш Лиги Чемпионов выиграл Цервена Звезда. Это был 91 год, многие фанаты Звезды знают об этом. Ну? Женя написал 1988, Костя написал 93 -й. Оба ответили неправильно. Но у нас есть победитель. Не, не в обиду, Евгений, сейчас не в обиду тебе. Здесь не будем. Но! Нет, парни. Помните? Давайте я вам сейчас вот расскажу так. Кто-то ведет, кто-то сравнивает. И команда, которая вела, все равно вырывает победу Буквально на днях, Спартак, ЦСКА, полуфинал Кубка Сегодня, при Су судей, Су сегодня, Су сегодня, сегодня. Су беспредела судей не было, надеюсь Сегодня, кто-то крупно повел, ну, крупно, просто оторвался Вторая команда догнала, и все-таки команда, которая сначала шла впереди, выигрывает 23-22. Упорная упорно, победа. Упорно Упорная победа. Сказано. Мы благодарим всех наших сегодняшних <свят> участников. Мы благодарим <свят> Валерия Шмарова, который Спасибо. к нам сегодня приехал. Спасибо. Поздравляю. Мы Поздравляю. вручаем Поздравляю. подарки Поздравляю. от наших друзей из магазинов РАТРИ. Это сертификаты подарочные, которые вы можете использовать в магазине на Комсомольской. В общем, у нас, подожди, Вася, у нас получается так, что победитель. Получает сертификат на сумму 3000 рублей. И у нас Спасибо. пятый раунд. Пятый называется... Спасибо за сезон. Спасибо за сезон. Костя Это получает... подведение итогов. Костя получает сертификат на 3000 рублей и набор стикеров. О. Чтобы в Туле, как мы уже поняли, едешь в Также главный приз, ты отправляешься в Тулу на басе Фратрия Парни, в эфире можно засветить свои Иван, стикеры. Конечно. Вам, подарочек, и вам, Евгению. Подарочек. Сертификат на сумму 2000 рублей. Спасибо большое парню за игру. Спасибо парню, было реально интересно, реально интересно. интересно. Валерий, спасибо большое за то, что вы. Даже что-то новое узнали, да, да, да. да, процесс. Как, конечно, не ожидал, не ожидал. Спасибо за сегодня пятый раунд, подведение итогов и вручение наград. На за Спартак. Наш первый выпуск в честь нашего дня рождения мы дарим его вам. Спасибо нашим гостям и участникам, кто был. Василий, спасибо. Спасибо тебе. нам друг другу, спасибо. Спасибо нашему оператору. Вы можете найти его в Инстаграм по ссылке в описании профиля. Спасибо, бабу, свинья и роза. Свинья, и роза. Подожди, свинья. Нет, и роза. Нет, нет. У меня есть переписка даже. Какая, что, что я Роза сны, роза. Я мы потому, потому что мы остаемся здесь до вечера. Наверное, свиней буду я, потому что я выпиваю ты расскажи. Я тебя поддержу. Ты расскажи обязательный, обязательный презент от бара свиней и розы, который любезно нам пошли навстречу. Многие уже знают об этом баре. Для всех краснобелых, белых болеет за «Спартак». Болельщикам остальных клубов не надо обманывать. Кто приходит с и розы, получает пинту по промокоду дневник фанатов друзья если вам понравился этот выпуск пишите в комментариях ставьте лайки делитесь видео с друзьями и обязательно подписывайтесь на наш канал как только мы увидим что этот выпуск реально заходит мы обязательно будем снимать вторую передачу У А мы выберем участников мы разберемся позже мы хотим чтобы сейчас этот выпуск получил свой охват чтобы мы получили аудиторию, которая интересна. Максимальный какой охват получил выпуск. Да даже если не такой охват, просто хотим для вас сделать что-то новое. Если это зайдет, мы обязательно выберем участников честными способами и разыграем следующий выезд, например, в Казань. На, последний выезд, например, в Казань, да. на выезд за «Спартак» можно гонять не только с нами, но и сами. Короче. До встречи на Да.